всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня я хочу протестировать с вами вот такую покупку из fixprice это гидрогелевые патчи от морщин 5 пар а стоит он аж 199 рублей что за патчи такие интересные и цена у них интересная Так, гидрогелевые патчи для области вокруг глаз лайк против морщин с кондимом 10 Подходит для всех типов кожи, разглаживают и подтягивают кожу, помогает справиться с мемочными морщинами под глазами, освежает, увлажняют и делают кожу эластичной. Кандин 10 усиливает барьерные свойства кожи, нормализует гидролипидный баланс, разглаживает морщины, способствует профилактике старения кожи. Экстракт ромашки выравнивает цвет кожи, осветляя пигментацию, удаляя серые оттенки круги под глазами. Получает циркуляцию крови в эпидермисе, что способствует замедлению образования морщин. Так... Способ применения достаньте патчи из упаковки, поместите на область под глазами. По истечении 20-30 минут аккуратно снимите патчи. Так, ну давайте попробуем, посмотрим, что за патчи у нас такие за 199 рублей интересные. Взяла их, потому что э, э, прочитала то, что от темных кругов под глазами. Вот это меня зацепило, и так как я уже 25 плюс считаюсь, какие-то мимические морщинки убрать. Ну, надеюсь, конечно, я надеюсь, думаю, то, что вряд ли. Но надежда все равно есть. Кстати, Made in Korea сделано в Корее. Вот они идут. Пять таких вот пакетиков. Они идут вот такие вот интересные. Откроем. Сейчас буду тестировать. Слушайте, вот они идут в таких вот штучках. Отлепляются очень просто. Никаких проблем. Запах приятный. Ну, вот эти вот волосики торчащие немножко смущает Опа, она прям как вы знаете как воск какой-то прям так намертво села вообще обычно они как-то скользят а вот эти прям вообще правда плотно плотничком сели вот такие вот они беленькие идут и мягенькие тут ворс Пускай будет ворс, да. Как знаете, эти ватные диски похожи. Но она вообще прям намертова. То есть попыток, чтобы переправить там 10 раз, будет. То есть вот они намертво сели, все, они у меня не двигаются. То есть сейчас прохожу полчаса. Скажу свои ощущения. В общем, увидимся. Ну что, прошло полчаса. Сейчас буду снимать. То, что они так плотно ложатся, видимо, я сделала очень близко к глазам, и мне вот это постоянно давило, вот это вот, вот это вот ну, концы вот этих патчей. и неудобно поправлять я не стала, так как я говорю, они плотненько. Конечно, их можно подвинуть, но думаю, эффект там немножко они липкие. В общем, не знаю, как объяснить. В общем, было немножко некомфортно в этом плане. Делать нужно немножко ниже даже. Вот. Так все нормально, в принципе. Не колола, не чесалась, ничего, все в этом деле хорошо. В общем, давайте снимать. Снимается легко. Там, знаете, вот как будто вот. Я не знаю, как объяснить клейкая основа что ли как-то вот не знаю даже с чем сравнить вообще первый раз такие патчи вижу ничего не липнет все нормально все хорошо в общем в принципе, неплохо вообще мне кажется по камере что даже какой-то эффект есть. Может, освещение такое, в общем, не знаю. Но так вроде неплохо. Но мне, конечно, жалко. 200 рублей на 5 пар патчей. Надеюсь, что эффект будет какой-то. Вот. В общем, смотрите сами. Буду допользоваться. Не могу сказать, буду брать еще или нет. Конечно, если увижу там вау-эффект, то я буду себе еще брать. Ну, думаю, с первого раза, конечно, вряд ли что-то будет. В общем, смотрите сами, покупать или нет. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем пока.